Этой весной стоимость услуг водоснабжения и канализации в Даугавпилсе станет одной из самых низких среди крупных городов Латвии. 25 января предприятие Даугавпилс Уденс представило соответствующие тарифы в Комиссию по регулированию общественных услуг. На данный момент плата за услуги водоснабжения для клиентов Даугавпилс Уденс составляет 1 евро 14 центов за кубометр – Тариф за услуги канализации – 1 евро 48 центов за кубометр. С 1 марта тариф на услуги водоснабжения может снизиться на 21% до 90 евроцентов за кубометр, а тариф на услуги канализации – на 24% до 1 евро центов. Предприятие провело закупку, и нам удалось заключить новый договор на поставку электроэнергии, что позволит значительно снизить тариф на водоснабжение и канализацию. Новые тарифы со снижением более чем на 20% вступят в силу с 1 марта после чего тариф Даугавпилсуденс на водоснабжение и канализацию будет самым низким среди крупных городов Латвии. После вступления изменений в силу, комплексный тариф на услуги водоснабжения и канализации в Даугавпилсе составит 2,2 евро за кубический метр без НДС, что на 60 центов меньше, чем сейчас. В Латвии средний комплексный тариф составляет 2,91 евро за кубометр. Среди восьми городов государственного значения 2,68 евро за кубометр, что на 66 центов больше нового тарифа Даугавпилсуденс. Руководство самоуправления подчеркивает, что в условиях нынешнего экономического кризиса важна любая возможность помочь жителям сэкономить. Самоуправление совместно с руководством предприятия приняло меры, чтобы снизить тариф на водоснабжение и канализацию более чем на 20%. Это существенная поддержка для наших жителей, так как повлечет за собой уменьшение счетов. В эти трудные времена для наших жителей важен каждый цент, каждый евро, и мы будем продолжать работать в этом направлении. Тем временем в Дагуфпилсе продолжается активное подключение к сетям водоснабжения и канализации. В рамках реализуемой самоуправлением программы софинансирования жители могут получить на эти цели поддержку в размере до 8 тысяч евро. В прошлом году этой возможностью воспользовались 146 домохозяйств. На эти цели самоуправление уже выделило более 440 тысяч евро. В этом году программа будет продолжена. Более подробная информация о подключении к централизованным сетям доступна на сайте Лв. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.